Всем добрый вечер. Мы снова возвращаемся на МК, продолжаем жить в лесу. И это чисто для подписчиков. Я покажу, что у нас нового. Вы видите, у нас есть золотая морковь, и у нас есть железная лопата и мозговая тыга. Ну и вы видите меч, кирку, топор. И вот что у нас есть видите ну, тут у нас зелень невидимости это темы в таком вот И также у нас есть андерсон Дукс с такими вещами но по-прежнему у нас нет угля поэтому нам надо и конечно мы будем и вниз и вверх и во все стороны постепенно расширять дом посторонним вход воспрещен дом не завершен, поэтому даже крышу поколеть не будем а это нам Наши друзья построили портал в, э, в Нижний Мир, в Незер. Э, то есть э, все дома должны быть связаны с Незером, чтобы можно было легко сюда попасть через Незер, например. Э, и также вы можете, у вас есть возможность поиграть на МК, если вы играете на ХК при определенных условиях. Я приглашаю поиграть на ХК, даже зайдя теперь на МК. Но на прошлом стриме я тоже уже ссылку в описании на Объединенное Сообщество Крип поставил, И под этим видео я тоже оставлю, что присоединившись на сервер в Дискорде Объединенного Сообщества Крип, мы можем с вами там больше об этом побеседовать и поговорить. Это я вам гарантирую, это точно. Итак, продолжаем. Сейчас мы... Это было такое отступление. Сейчас мы продолжаем искать уголь в нашем лесу. У нас, как вы видите, есть волк на страже порядка. Итак, жаль, что у нас нет факелов, соответственно. Надо где-то найти уголь. Где мы его будем искать? Где-то его надо найти. Еще раз найти. Так. О, а что если мы туда сбегаем, если мы успеем, пока не стемнеет? А нет, а надо идти домой. Кажется, мы отвлекаемся от темы строительства. Нам нужны же важные ресурсы для нашего развития. О, вы посмотрите-ка, как быстро, как мы нашли уголь. Даже немного уголя сыграет роль. И, кстати, железо. О, железо, железо. Все это нам пригодится. Все, что мы находим, может нам пригодится. Так, где еще уголь? Вот. Забираем. Вот так. Это, конечно, немного мы можем сейчас побегать еще посмотреть снаружи где-нибудь о как там вода стекает а вот еще уголь кстати идем так можно пособирать почему нет только главное сейчас туда забраться давай давай давай а потом мы еще сделаем по новому серверу будем тоже делать видео по fk freedom Creep. так сейчас мы снова надо сюда залезть короче что мы сейчас делаем нам делать так а ладно не получается тогда сделаем так так так так э -э У нас вот есть немного железа и угля сейчас мы делаем вот так ну и придется как-то вот так делать конечно или даже вот так так дальше мы делаем вот так и вуаля мы здесь. Берем уголь. Тут, смотрите, его вот даже побольше. Это круто. Одно, конечно, как всегда, мы получаем опыт. О, упал. Ладно. Пойдем за углем вниз туда еще. Так. Сейчас падаем. Вот так. Смотрим, где у нас еще уголь. А, он вот там. Сейчас.. Предлагаю туда отправиться за ним. И... Так. А вот здесь. Так. Придется нам брать булыжник. Что если мы сделаем так? Ладно, так не получается. Значит, делаем вот так. Забираем уже темнее. делать вот что ну что ж делаем тогда природную лестницу короче сейчас мы забираем уголь и уходим а то а то так ура мы живые теперь возвращаемся давай давай чем быстрее мы вернемся назад тем живее мы будем к еще полностью не стемнело потому что скоро у нас будет объявлена охота так сказать так так так плоховато видно о главное сейчас выжить так. Сейчас смотрим смотрим смотрим так похоже мы немного не туда завернули ну ладно главное чтобы могли выжить это же самое главное верно Да. бесспорно забираем тыквы Идем назад. Так, у нас же есть водочка. Что мы поплыли? так я думаю мы близко сейчас будем искать и будем крайне осторожны потому что Ну, самое интересное за Стари... нет, не туда. Пока никого, так, ну по идее куда-то сюда. А, вот, вот, вот, я, кажется, ходил по краям, не все, я нашел. <связываю> вот так можно бывает потерять. Настолько темно. Главное, что вы живы. Но, на удивление, никого ночью не было. Были одни среди животных. Было настолько темно. Так. Что у нас есть. Так, мы можем взять еду и ее приготовить. Уголь не забираем, а только пока сюда ложим. Так, сюда. Итак, ставим. И готовится печка. Если что, надо будет еще пройтись и поискать э, уголь. Потому что этого не очень много. Какое-то время хватит, но ненадолго. то у вот нас есть незалитые слитки, алмазы, как вы видите, груды, вот если... Ну их печка стала работать, да даже светлей стала. Ну и да тут нам нужна, поэтому в любом случае. Не спеша будем... Наш дом так иначе разрастаться. А, да, кстати, у нас броня. Она наполовину уже повреждена. Так что если что, надо будет нам или купить, или же создать железную. Но из двух. Но пока ходим в этой, потому что если без брони нас легко смогут убить, а по крайней мере железная нам поможет. Так, дальше жарим сырую баранину. В принципе, даже если у нас закончится. У нас есть золотая морковь вот что а еще у нас есть золотые яблоки да надо будет еще уголь ходить искать так что пойдем и поищем еще Сейчас охотимся пока за углем. Главное, чтобы мы так не заблудились снова. Примерно понимаете. А. Ну, я просто заметил наш дом, поэтому где гора, там может быть больше угля, надо быть аккуратным. Вот поэтому даже, потому что можно разбиться. Но, конечно же мы не хотим разбиться и поэтому будем продолжать искать. И кстати мы уже его нашли, как вы видите. так, ладно, делаем тогда так, и вот так, берем еще уголь, Пополняем запасы угля, так, смотрим, тут вот... нет, нету, тут больше угля, тогда идем дальше, Смотрим. Идем, так сказать, вдоль горы. Ну, тут есть родная нить. Можно тоже забрать. Пускай будет. Не все тут, конечно, видно, но тут есть такая, такая проход. А, смотрите, кого-то еще убил. О! светлее стало даже потому что мы занимаемся добычей угля ну, немножко светлее стало так там темно а у нас факелов нет то столкнемся с опасной неизвестностью О, тут тоже есть проход то есть тут можно ходить сюда и исследовать. есть вода а, и тут есть уголь так же самое тут надо быть аккуратным темновато но по крайней мере уголь мы точно видим и мы его забираем теперь уходим так все. Возвращаемся сейчас. Но я вот отсюда еще уголь увидел. Ну, давайте посмотрим. У нас 20 может взять его. Давайте попробуем. Тут спуск под землю есть. Смотрите-ка. Ну такой. И выход сюда. Ого! Смотрите-ка тут получается пещера на пещере удачное место на самом деле сюда можно хоть возвращаться снова и снова например за углем и не только за углем и рудная медь тут есть а может что-то еще есть чего мы пока не видим надо быть осторожным потому что можно нарваться на неприятность Итак, как мы туда заберемся но мы можем на самом деле пробовать или же не будем а пока посмотрим здесь что у нас надо туда как что-то вроде лесенки сделать в принципе можно временную лестницу сделать а потом ее убрать а смотрите-ка и тут уголь есть. Главное чтобы мы могли его достать, этот то мы достанем. Вот. Сделать чтобы он вот так падал и мы его забираем. Вот. Он придется вот так его сломать, чтобы без труда мы могли его получить. Вот так. Конечно мы получаем бушник, но не помешает я думаю. получая еще больше угля. Вот это ломать чтобы к нам падала, и мы получали наш уголь. Так, у нас 49 угля. И есть и так я предлагаю сделать вот так. О. А, но сейчас нам надо. А, нет, не то, не то, не то делаем вот так сейчас поднимаемся делаем вот так вот те мы достаем еще до угля и получаем его ну понятно и там у нас есть еще уголь забираем и все пока там уже плохо видно ладно ломаем забираем так у нас почти стак угля мы можем еще забраться и сюда и здесь поработать вот позаниматься угольным ремеслом. Склоняется к вечеру и надо возвращаться. Что мы сейчас и сделаем. Мы, я думаю, собрали уже побольше уголя. Тем самым можно из этих горных пределов уходить и возвращаться к нашей лесной жизни. О, Так. Потихо возвращаемся и проверяем, мы где-то рядом. Даже, я думаю, очень рядом. Сейчас поднимаемся и идем. этот раз мы вернулись быстрее потому что мы уже видим и наша печка все еще работает но она уже закончила свое дело можно сюда положить и так что теперь мы будем делать давайте поспим Всё, мы выспались. Так, что мы сейчас будем делать? А, нам нужно дерево. Ну, посмотрим, что нам доступно. Так, у нас, конечно же, есть дерево. Ну и мы можем поставить на обработку железо. Вот. И здесь опять стало светлее как вы видите покушаем перед нашей тяжелой работой так нам надо сделать палочки вот например сделаем вот используем столько и сделаем вот 40 палочек сейчас будем делать факелы нас факелы должны быть где-то здесь так я пока тут их не вижу ладно тогда делаем вручную М -м -м. нельзя так редстоуновый факел для этого нужен редстоун но на самом деле можно а чтобы сделать фонарь нужно столько кусочков железа так что пока я изучаю самое интересное почему-то нету недоступен факел нам для того чтобы его сделать то есть самое интересное его тут нет ладно Мне казалось что именно так его делать ладно я могу тогда вот что сделать я могу тогда использовать redstone и вот мы получили железные слитки и тогда будем делать сейчас факел из редстоуна. Ну, что-то еще открылось. Например, крюк. Так. Сейчас мы тогда поставим факел. Ну, тут хотя надо, например, вот. Можно поставить его пока здесь. Но он не дает столько света, сколько хотелось бы. Поэтому... А тут темно. Можно поставить факел здесь. Ну и также... Поставить его. А, погодите-ка. А что если мы сделаем так? А вот можно обычный факел сделать. Я просто не так поставил. Например, через так вот и все хватит. Значит, немного я не, потому что Пока факела ставим. О, он даже больше света дает. И вот так вот. <смех> а можно, например, его вот так поставить. То есть. Ну, вы поняли, я думаю. Так. А, пока вот так делаем. Все. Так, что мы еще можем сделать? Например, берем тыкву и из нее делаем семена тыквой. Пригодятся для чего-нибудь. Так еду складываем сюда. Все это сюда. Итак. Но это еще не конец, это только начало. То есть наш сегодняшний выпуск был посвящен добыче угля. И мы вам рассказали о... о том, как вы можете поиграть на HelloCrip, для этого вам надо зайти на сервер Объединенного Сообщества Крип, и там мы можем с вами больше побеседовать. А на этом мы заканчиваем, надеемся, что вам понравилось и э, скоро мы вернемся к вам снова